Торговый робот на основе индикатора полосы Боллинджера. Рассмотрим работу торгового робота на примере терминала Quick. Если вы хотите посмотреть, как работает и как возникают сигналы, то вам нужно посмотреть отдельное видео по индикатору, по сигналам от индикатора полосы Боллинджера. Также описание есть на нашем сайте kbrobots.ru. Вы можете зайти на наш сайт и в разделе роботы. Комплект торгороботов роботов для Quick найдете. Страничку, посвященную индикатору полосы Боллинджера. Открываем терминал Quick. Перед нами уже график, на который нанесен индикатор полосы Боллинджера. Давайте запустим робота для примера. Он уже у нас настроен. Мы его запускаем. И откроем конфигуратор для настройки параметров. В данном случае мы видим ошибку нет вывода данных с графика. Как все это сделать, есть подробная инструкция к роботам. Сейчас мы это быстро исправим. Редактировать. И нам нужно прописать идентификаторы. Для... На вкладку дополнительно для Боллинджера, делаем применить. И для цены на вкладке дополнительно тоже копируем из конфигуратора. Здесь у нас уже есть. Смотрим. Да, ошибка пропала. Что есть в данном роботе и что вы можете использовать? Количество настроек огромное. Вы можете торговать на всех трех площадках. И на срочном рынке Force. На фондовой секции, на валютной секции. Прописав номер счета и соответствующий параметр для торгового инструмента, на котором хотите работать, вы можете приступить к настройке параметров. Самое главное, что каждому роботу есть готовые формулы и есть курс по подбору прибыльных параметров. То есть вам не нужно тратить деньги и подбирать параметры вручную. Вы можете воспользоваться готовыми формулами и курсом. Вы просто прогоните по истории робота и получите параметры, для которых хорошо работает данный робот и на которых вы сможете работать. Причем мы сейчас рассматриваем робота на основе индикатора полосы Боллинджера, Но при заказе курса вы получаете не одну, а сразу 11 формул для проведения тестов. Вы можете протестировать все 11 торговых роботов, выбрать, который вам больше всего подходит, и уже заказать именно его. То есть заранее вы можете робота не выбирать до того, пока не сделаете необходимые тесты. Если вы работаете с терминалом MetaTrader 5, то там уже есть встроенный тестер стратегий, и там вы сможете протестировать и подобрать параметры. В MetaTrader 5 вы даже можете визуально посмотреть, как робот работает. Есть все необходимые настройки для того, чтобы работать в течение только торговой сессии и закрываться перед закрытием рынка. Есть защита от запиливания. Есть параметры для выставления стопов и пропитов. И в том числе есть стоп по волатильности, стоп по АТР. Сейчас мы его не настраивали, но вы можете для себя настроить стоп по волатильности и также использовать его в своей торговле. И вы можете использовать два режима. Торговлю на отскок, то есть когда вы заходите от нижней границы, и заходите в лонг от нижней границы и в шорт от верхней границы. В данном случае сигнала нет и робот ожидает появления сигнала. Возможности данного робота позволяют запускать его одновременно как на нескольких торговых инструментах, на одном счету и даже позволяет в режиме виртуальной торговли. Есть такой есть такая настройка. Режим виртуальной торговли можете даже на одном инструменте использовать различные настройки на одном субсчету. Как все это сделать? Подробная есть видеоинструкция, которую вы получаете при заказе данного торгового робота. Если вас наше предложение заинтересовало, то заходите на наш сайт в раздел "Роботы", комплект торговых роботов для Quick или торговых систем для MetaTrader 5. И внизу страницы вы можете выбрать соответствующие лицензии. Вы можете взять одного торгового робота. Вы можете взять двух торговых роботов и третий получить бесплатно. Или можете заказать целиком комплект роботов. 11 торговых роботов. Где цена одного робота составит всего 1460 рублей. И дополнительно вы получаете при этом курс по подбору прибыльных параметров. Выбирайте, заказывайте. И начинайте уже прибыльную торговлю. Ставьте заработок на автопилот. Спасибо за внимание. До свидания.